Так, так, так. Привет. Так, где Привет. Зеркало тут поставили. Привет. О, привет. Доброе, доброе утро. Я. Утро, доброе. доброе утро. О, привет. О боже. Привет. Привет. Какой привет. Этот он, готово. Что? Ну, то, что тебе надо. Что мне надо? Ну, знаешь, такая штука, куда ты входишь, а потом выходишь уже в другом месте, даже в Вот, здравствуйте. А, он знает? Я забыл... Я... Привет. Сколько тебе, лет это же тот самый мутант, собака, который я заколдовала его народ лет, тысячу лет, восемьдесят тысяч лет. назад. Да, Я его семью заколдовала в собак, потому что они шли против меня. Собаки. Я говорю, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, Питера заступать про... ну понял какой дед Прикольно. также с вот этим вот котиком тоже заколдовыми взглядами класс короче этот м, портал готов а осталось осталось его только подзарядить класс зарядочка это к вами класс Облачь. Я тебя сейчас тоже вот, вот как вот ты станешь у меня рыбой только в этот раз. Какой колючий ежик. Куй... я пошла да ломать нет. портал. Я тебя сейчас лицо сломаю Если вы не цените мою помощь. Ты да помощь, фигова. Вообще-то я девочка, пицца нахал. И где ты, дурак? самое такая ведьма не учитывая что я ведьма но я ненавижу своих конкурентов слышь быдло конкурент все пошли иди у вас времени мало все вселенные из-за вас рушатся да скоро кстати за тобой придет я не обещаю что в том из времени тебя не захотят убить потому что ты нарушил других из-за попадения вот эти перья которые у тебя есть они помогут тебе возвращаться надеюсь ты поймешь Оставьте здесь, я его потом на Швабра, кадавра и помещу. это вы, войны. Дай ему камень чудес. Хоть какой-нибудь. А ты чё, он как? Бомж какой-то. Швабра. швабра, ты мне достал. Сейчас жабу превращу. пошли те жабы, вы. Ты дашь ему камень чудес, какой-нибудь? зеленый он на бери бери всю Нет. Бери все один ну, молодец калки хороший да. выбор привет калки тысячу лет не виделись примеру когда тот вампир тот древний вампир уничтожил твоего создателя да. Слышь? Слышь? я существую здесь лет восемьдесят 80 тысяч за дом... А ты, ты откуда знаешь где портал я делала Потому что Дел, я уже Да вот так вот. А как вы переместитесь? Ну вот ладно, там. это я как шлой бродик. Ладно, шучу. Иди сюда. Нет, сюда. Может заставить песика полетать? Нет. Ну Среди я же могу это сделать. Сюда, сюда, сюда. Ну, и слушай, он вообще-то человек. Хотя... Его первая, его <связь> пра -пра -пра бабка, <связь> она была а, потенциальной ведьмой. Не спрашивайте, тут, тут кто-то за этого ловил. А как вы сюда пройдете? Придите <связь> вот сюда. И, а, жаль, что вы такие ложки только я могу летать. Сама ты. Мне нужно, чтобы ты мне толкали с мамой какой-нибудь. Какой не жалко. Он не работает. Я должна сама почувствовать, какой в этом, какой талисман истинно потенциальную магию. А где свинья? Я думал, свинья есть. Ее нет. Свинья же была, вы же недавно нашли ее. Нет, мы ее не находили. Вы входили в деревню, я же помню. Я же следила. <говорит> да я не помню. Дома где-то валяется. Зато вляется. я помню. Наверное, в в деревню ходили. Сейчас я сбегаю, посмотрю, она в ящике. Так, сюда мы пилим свиньюку, Ну, Дейзи. Дейзи побьет немного током. Портал зарядится, включится. И вы тогда пойдете в другое измерение. В другое время. Это другое измерение. Вы можете встретить uh, параллельных себя, параллельных сютизин, параллельных бабаклав. Так что будьте всегда на готове. Ой-ой-ой! Че так? Аккуратно. Вода? Только это вода-ведьм, это, это слезы ведьм. Дейзи, Легой. Да ты что, так, все? Ой, Дейзи, сейчас Дейзи побьет немного током. Щерым, пирым. Пусть никогда не будет дверь. Так. Угу. Э, одно, одно сработало, а другое, а другое не сработало. О. Сработало. Погоди. Да, оно то сработало. Все, этот сб... Телесманс, извини меня, дай. Стопач. Дейзи должен остаться тут. -то. Я не знаю, почему все работает лучше. С, э, люди этот с, с, с, с Богом, с Богом нет, с удачей. Нет, так я трансформируюсь. А Лучше бери. Да, трансформируйтесь оба, неизвестно. Я-то не тестировала на себе портал. можешь вас разорвет на части, когда вы О, туда зайдете в портал. Краш. Тебе идет. Тебе идет. А тебе нет. Может, мне, да? Я сам будь пчелкой. Нет. Пчелок класный. Не идет. Такой поддержки. Посмотри, да? Во! Вот, мужик. Все, идите. Может быть, вас расплющат, когда зайдете в портал. Я это не знаю. Отправимся. В следующей серии.